соблюдаем технику безопасности. Итак, поехали. Собрал я, значит, усилитель вот на таком вот шасси. Не помню, от чего оно было. Вот у нас три лампы. Оконечная 6P14P. Очень популярная лампа, которая по-любому у дедов где-то еще в закромах валяется. Даже продаются в магазинах некоторых. И более, что скажу, они еще продаются на Алиэкспресс. Предварительный усилитель собран на лампе 6N2P. Это сдвоенный диод. Ну, в нашем варианте мы используем только его половинку. И индикатор 6 е 1 п кошачий глаз. Вот схема довольно-таки избитая. Вовсю гуляет на просторах интернета в разных вариациях. Ну давайте сразу начнем с блока питания. Здесь у нас используются два напряжения для питания анодов ламп 275 вольт. Это выпрямленное сетевое напряжение. Можно видеть вот здесь от компьютерного блока питания синфазный дроссель с конденсатором по входу и по выходу. Это фильтр по питанию, так как питание бестрансформаторное то обязательно потребуется фильтр по питанию после него идет диодный мост с электролитическим конденсатором на 330 микрофарад 350 вольт обязательно по питанию также вот здесь у меня имеется предохранитель это самая обязательная и неотъемлемая часть так как тем более у нас нет гальванической развязки без трансформаторная схема зато обеспечивает миниатюрный вид так бы у нас еще добавился анодный трансформатор и увеличились бы габариты. Также нам потребуется напряжение 63 вольт. Ну по классике это переменное напряжение с понижающего трансформатора. Вот он понижающий трансформатор. Но, ну, к сожалению, 63 вольта у меня таких трансформаторов нет. Я использовал обычный понижающий вольт, э, трансформатор на 12 вольт 220 на 12. Единственное, что этого, конечно, много, не пришлось добавить мощный резистор 15 Вт. но, к сожалению, пришлось мне пойти таким путем, так как другого трансформатора у меня нет. По классике подается переменное напряжение 6,3 вольт, но есть одно но, нужно учитывать правильную разводку, об этом написаны целые книги по монтажу усилителей, и там не все так просто с этим питанием. Нужны развязывающие конденсаторы, особый монтаж. Ну, в общем, это большой головняк. По-русски говоря, я пошел более простым путем. Я выпрямил эти 12 вольт, поставил фильтр, опять же, и подал сюда уже постоянное напряжение через резистор. Для чего? Если этого не делать, и просто подключить с трансформатора сюда переменку, то ваш усилитель будет фонить 50-герцовым фоном. Это связано с паразитными емкостями внутри баллонов, и они как бы вводят паразитную модуляцию. Это Об этом очень много пишется в интернете на форумах, почему я и говорю, что там нужна грамотная развязка, и... Принимаются соответствующие меры для устранения этого эффекта. Поэтому более простой путь сделать, подать сюда чистое постоянное напряжение для питания нитей накала наших ламп. Итак, начнем по порядку. Вот у нас вход 275 вольт выпрямленное сетевое напряжение, ограничительный резистор на 220 вольт выпрямительный конденсатор 350 вольт 330 микрофарад здесь у нас трансформатор мы видим что конденсатор у нас подключен вот к этому выводу выходного трансформатора звукового трансформатор звуковой выходной я использовал от радиоточки старые в свое время у меня их было много. Большую часть выкидывал, остался у меня только один. Если знал бы знал что буду этим заниматься, вы, конечно, бы их оставил. Вот, извиняюсь, тут накосячил. Вот это я зачеркну. Девятый вывод у нас идет вот сюда. Вот здесь 30 вольт. И вся вмотка 120 вольт. Вот это низковольтная. Тоже на выход динамика идет. Не с той стороны нарисовал прошу прощения вот значит между анодом 7 вывод лампы 6p 14p и сетевым напряжением у нас высоковольтная обмотка И я здесь использовал так называемый, кому интересно почитайте в интернете есть это дело ультралинейный режим то есть вот здесь отвод 30 вольт отсюда идет у нас отвод и подключается к 9 девятому 9, 9 выводу ко второй сетке лампы 6P14P. Ну по классике этот девятый вывод подключается к сетевому напряжению вот в это место, к плюсу конденсатора после резистора. Это дает некоторое улучшение качества усилителя. И дальше крайний вывод высоковольтной обмотки у нас подключен к ноду но ну, здесь я уже говорил у нас идет выход уже на динамик вот этот вывод заземлен у нас подключен к массе к минусу к минусу конденсатора вот этот нижний вывод это плюс идем далее здесь у нас делитель 3,3 килоома резистор и 47 килоом. Кстати, вот этот единственный резистор, так как он у нас что-то вроде еще и предохранитель выступает, он у нас как минимум на 2 ватта. Ну и я использовал MLT2 резистора. А эти можно абсолютно любые использовать. Вот 3,3 килоома делитесь, 47 килоом. Ограничивающий ток анода, предварительного усилителя, собранного на 6 n 2 p Вот первый вывод у него анод. От анода также идет 1 микрофарад неполярный конденсатор. Соединяется здесь с резистором на 150 кОм, который в свою очередь на массу уходит. И с него снимается сигнал, выход, и поступает на управляющую сетку на вывод номер 2 лампы 6p 14p на вход далее второй вывод лампы 6n2p это у нас сетка управляющая это будет вход усилителя ну по традиционной схеме там 0 68 конденсатор стоит неполярный я поставил 100 нанофарад такой самый популярный не нашел я 68 нан здесь же от конденсатора то есть от сетки, от вывода 2 лампы на массу, стоит резистор смещения на 220 кВм. Вот, и это у нас ход. В катодах стоят ограничительные резисторы, э, в предварительном усилителе на 510 Ом, вот он, и в катоде 6П, 14 P вот 120 Ом на землю. В принципе все вот в таком виде если соберете усилитель правильно он у вас заработает заработает неплохо вот здесь пунктиром как вы наверное обратили внимание стоят электролитические конденсаторы 63 вольта 330 микрофарад Ну по классике они здесь должны быть плюсом подключены катоду ну и минусом соответственно на массу вот таким образом. Рекомендую сначала собрать без них, чтобы убедиться в работоспособности схемы, а потом уже добавить параллельно к этим резисторам два электролитических конденсатора. Вот и все, усилитель готов. Индикатор, ну как бы в классической схеме он не предусмотрен, но если у вас нет или не найдете такой индикатор, то ничего страшного, а может быть даже и лучше, потому что этот индикатор вносит небольшие, но все-таки искажения в работу схемы. Сейчас я объясню, как его подключить. Немножко я помучился с ним. Но все-таки вот нашел вот такую схемку рабочую. Лампа 6Е1П кошачий глаз. Вот у него 275 вольт вход. То есть он у нас вот этим местом подключается к плюсу нашего выпрямительного конденсатора общего. Здесь резистор 470 кОм. Ну, в интернете это все легко гуглится. Выводы этой лампы. Здесь анод подключены. Смещение на сетке 1 мегаом резистор. Катод подключен на массу. И вот это очень обязательная часть. 100 нанофарад конденсатор неполярный, подключенный один выводом к сетке, другой к массе. Если его, как я в первый раз собирал вот эту схемку индикатора, я его не поставил. И он вносит в схему усилителя очень сильные искажения, просто звук прямо портится глобально, если его не поставить. Но потом как я поставил этот конденсатор, все нормализовалось. И стало нормально. Диоды я использовал германевые D226 военные приемки. Вот, можно использовать диоды шотки любые. Далее развязывающий конденсатор 100 нанофарат. Опять же, ну они два одинаковых, и здесь переменник для настройки индикатора. Ну я ставил советский на 75 килоом вот один вывод его подключен на массу средний вывод идет на вход индикатора и второй вывод подключен к резистору 470 килоом ограничительному который вот этот вывод подключается у нас вот в это место Каноду выходной лампы между выводом трансформатора и анодом ну то есть к, аноду, к выводу номер 7 лампы 6p 14p вот и все правильно собранная схема начинает работать сразу если у вас дома не оказалось трансформатора от радиоточки как в моем случае то не расстраивайтесь для первого эксперимента можно использовать любой понижающий трансформатор маломощный 12 220 Нити накала уже включены, лампы прогреваются и готовы к тест-драйву. Подключен у меня вход к профессиональной звуковой карте. Выход у меня, к сожалению, после зачистки вообще никаких колонок не осталось. Оставил только вот для теста от китайского usb усилителя колоночку вот такую 3 В принципе, этого достаточно. Она подключена к выходному трансформатор сейчас будет немножко страшно я покажу нишу где находится выходной трансформатор вот он справа выходной трансформатор от радиоточки I'm going your glass. Ну, маленечко хрипит этот китайский динамик подключалась сюда даже четырехомную нагрузку от сабвуфера Ну, если интересно пишите в комментариях какую нагрузку к нему подключить еще чтобы послушать поэтому сейчас на это время я не буду акцентировать если кого заинтересовала эта тема то есть очень хороший сайт и там прям подробно до каждых мелочей объяснена настройка сборка какие там улучшения что можно добавить не добавить со схемами я оставлю ссылку в описании там прям по полочкам все разложено что касается вот данной схемы усилителя поэтому поэтому переходите по ссылке ну а на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайк пока жми лайк если еще здесь собственно этот усилитель я собирал не для того чтобы слушать музыку те кто внимательно смотрит мой канал видели стрим где я собирал на 6p 14p уже на конечной лампе в прямом эфире усилитель но вот буквально сегодня человек в комментариях мне написал что собрал данный усилитель он не усиливает он не усиливает потому что это конечная лампа она не рассчитана то есть у нее коэффициент усиления очень низкий чтобы ее раскачать нужно предварительный усилитель а это уже вот полноценная схема как минимум еще два интересных проектов будет связано с этим усилителем. В других видеороликах он уже будет называться немного по-другому. И эти проекты абсолютно не связаны будут между собой. Но будет интересно. Жми колокольчик.